Всем привет! Вы на канале NB Фитнес, и с вами я, Бов Наталья. Продолжаем тренироваться дома, и сегодня у нас э, силовая тренировка на все группы мышц. У меня гантели 3 килограмма, блинчики 2 килограмма. Итак, начинаем. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем глубокий вдох, потянулись вверх, выдох. Снова глубокий вдох, вытягиваемся вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись, выдох. Руки за спиной, open в одну. Другую. По одну. Другую. Живот подтянут. Хорошо. Еще так же. Хорошо. Добавляем плечи. Стараемся плечами дотягиваться до ушей. Живот втягиваем в себя. Выталкиваем одну руку. Вторую. Одну. Вторую. Хорошо. Вперед. Отлично. И вверх. Вверх. Вверх. Вверх. Четыре. Три. Два. Один по кругу. Еще так же. И двумя. Вверх. Хорошо. Захлест. Выдох. Выдох. Сверху. Хорошо. Руки сверху. Выдох. Выдох. Старайтесь пятку соединять с ягодицей. И коленом. Раз. 3, 4, локти 4, 3, 2, 1, степ-тач, выдох, выдох, пошире шаг, руки в стороны. И выпад, в одну, в другую, в одну, в другую, поглубже. И по два. Разворот. Пружина вниз. Еще глубже. И выравниваем. Вдох. Вдох. Вверх. Хорошо. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Переезжаем. По одну, другую, в одну, другую, хорошо. И разворот. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Выравниваем ногу. Стопа на себя. Хорошо. Два. Один. Разворот. Вниз. Получше. Еще. Хорошо. Четыре. Три. Два. Один. И переезжаем в одну. Другую. Остались по центру округленные. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Хорошо. Подъем плечи по кругу назад. Делаем глубокий вдох, потянулись, выдох. И еще раз. Вдох, потянулись, выдох. Размери ноги в одну, в другую сторону. Для следующего упражнения берем тяжелые гантели. Самый тяжелый вес, который у вас есть. Удерживаем их внизу. Держим обязательно перед собой. Не по сторонам, а четко перед собой. Живот подтянут, спина прямая, ноги чуть шире, чем на ширине плеч. На два. Вниз. На два. Вверх. Становая тяга. Еще. На два. Вниз. На два. Вверх. Стараемся поглубже наклоняться. Спина прямая, живот подтянут. На два. Вниз. На два. Вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз, на три счета, вниз, четыре, встань. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. И на каждый счет. Раз, выдох, два, выдох, три. Дальше внизу и до половины. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Хорошо. Поднимаемся, ноги ставим чуть шире. Разворачиваем стопы на 35-45 градусов в сторону. Живот подтянул. Удерживая колени на месте. На 2. Акцент назад, назад. На 2 подъем. На 2 вниз. На 2 вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще. Продолжаем. Четыре. И на три счета опускаемся вниз. Четыре встали. раз Два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. И на каждый счет. Выдох, вверх. Еще Внизу удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. И пружина. Раз. Стоп. Хорошо. Одну гантель опускаем. Вторую удерживаем перед собой. Разворачиваем стопы четко вперед. Ноги также широко. И на правую ногу. На два. Вниз. На два. Подъем. На два. Вниз. На два, подъем, на два, вниз, на два, подъем, поглубже опускаем таз, на три счета, раз, два, три, встань, раз, два, три, подъем, раз, два, три, еще, раз, два, три, и восемь на каждый.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 Теперь прорабатываем мышцы рук. Снова берем тяжелые гантели, ноги ставим на ширине плеч, живот подтянут. На два разводим локти в стороны, на два опустили. руки на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз. Время дышим: вдох, выдох, вдох, выдох. Еще также 4 Локти направлены четко в стороны, и на каждый выдох. на грудь, опускаем вниз и наклон корпуса с прямой спиной. На два счета разворачивая ладони вперед подтягиваем к себе, на два опустили. На два к себе, на два опустили к себе опустили. Старайтесь лопатки собирать еще на два и вверх на два. Вниз. На два. Вверх. И на три медленно. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Последний. Раз. Два. Три. И на каждый еще. Выдох. Задержали. Хорошо. Поднимаемся вверх, плечи по кругу назад и прорабатываем бицепс. Вдох. Вдох. К себе. К себе. На выдох вверх. еще 8 на 2 вверх на 2 опустили вдох выдох вдох выдох еще 4 До половины. Восемь. Семь. Задержали. И наоборот к себе. Восемь. Семь. Амплитудой и вверх. К себе. И вверх. К себе. Опустили. Все время дышим. Вдох выдох вдох выдох локти направлены вперед живот обязательно втягиваем в себя прорабатываем бицепс но мышцы живота все время подтянуты напряжены еще к себе вверх к себе опустили вдох выдох вдох выдох продолжаем плечи по кругу, назад сделали глубокий вдох потянулись вверх, выдох и еще раз вдох, вытягиваемся вверх на выдох, руки за спиной плечи подаем вперед, поднимаем прямые руки вверх, опустили, развернули плечи назад и снова подъем вверх хорошо, опускаем руки перед собой, пальцы выравниваем ладони, разводим в стороны и толчок назад, собрали в кулак толчок Назад хорошо, Правую прямую к себе И левую к себе Сделали вдох Потянулись вверх На выдох Ноги собираем вместе Берем себя под колени Округленной спиной Тянемся вверх Руки скрещены Колени согнуты Вторая рука впереди Снова округленная спиной Потянулись вверх Подъем Плечи назад Сделали вдох Потянулись вверх и на выдох расслабились разняли мышцы ног и все делаем с левой ноги с левой руки берем гантели ноги ставим чуть шире чем на ширине плеч разворачиваем с плечи живот подтянут становая тяга на два, вниз на два, на два, вниз на два.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 три, подъем, и на каждый еще раз, выдох, два, выдох,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 Вниз, на два, вверх, на два, вниз, хорошо, на три счета, раз, два, три, четыре, подъем, раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем, раз, два, три и восемь на каждое. Если внизу удерживаем. И пружина. 8. Семь. Стоп. Поднимаемся. Опускаем. Гантели. Медленно. Подъем вверх. Сделали глубокий вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз. Вдох. Вытягиваемся. Выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону.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 И на каждый счет. Задержали. И разворачиваем руки. На два. Вверх. На два.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 Еще восемь. И на два. Вверх, на два. Опустили. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре. 8 7 Задержали И наоборот к себе 8 семь. Амплитудой и вверх К себе Вверх К себе Опустили Все время дышим Вдох Выдох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 Расслабились, размяли мышцы ног Для следующего упражнения снова берем тяжелые гантели Выполняем классическое приседание Ноги ставим на ширине плеч, чтобы четко параллельно друг другу Удерживая колени на месте На два счета, классические присед вниз На два, вверх, на два Вниз, на два, вверх На два, вниз, на два, вверх На два, вниз Еще четыре раза На три медленно, раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем, раз, два, три, и на каждый. Удерживаем. И пружина. Стоп. Хорошо. Ноги ставим как можно шире. Пятки вперед. Стопы в стороны. Спина прямая. Зажимаем ягодицы. На два. Вниз. На два. Вверх. Еще там. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. На каждый. удерживаем и пружина, 8, 7 стоп, поднимаемся, хорошо гантели тяжелые в сторонку берем гантели чуть легче у меня, напоминаю, по 2 килограмма блинчики ноги на ширине плеч живот подтянут колени мягкие, таз удерживаем на месте делаем наклон в сторону живот обязательно втягиваем себя. Еще. Одной рукой тянемся до колена. Вторую подтягиваем к подмышечной впадине. Добавляя вес сверху. вперед, поясницу не прогибаемся выдох выдох, еще восемь и пружина Жали. Хорошо. Плечи по кругу назад поднимаемся, разводим руки в стороны, локти параллельно, полу, живот подтянут. Плечи обязательно развернуты, опущены назад. На два. Перед грудью, на два. Стороны. Именно локти собираем перед грудью. На два. Собрали, на два. Сторону. На два. Собрали, на два. Сторону. Еще. Еще. Выдох. Вдох. Вперед. Вперед. Живот подтянут. Помним, плечи не поднимаем, живот втягиваем себя. Грудь приподнята, как будто бы мы сделали глубокий вдох. Дышим, но грудь не опускаем. Еще восемь. Семь. Стоп. Собираем на уровне груди. На два счета вверх.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 Еще 8 Стоп На грудь Опускаем на пол Берем снова самые тяжелые гантели Которые у вас есть И прорабатываем трицепс Ноги на ширине плеч Легкий присед, легкий наклон Руки согнули, прижали к корпусу На два, Вверх, на два, Вниз, на два.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 Плечи по кругу назад Делаем глубокий вдох Потянулись вверх Выдох И снова глубокий вдох Вытягиваемся руки по диагонали назад Как можно дальше По диагонали назад и вверх Живот втягиваем в себя Тянем мышцы груди И то же самое вниз Плечи назад, живот подтянут Хорошо, одну руку к себе Вторую Сделали вдох, потянулись, выдох, хорошо, правая рука на плечо, отталкиваем назад, и за голову, вторая, и за голову, сделали вдох, на выдох, расслабились, размяли ноги в одну, в другую сторону. Для следующего упражнения снова берем тяжелые гантели. Выполняем классическое приседание. Ноги ставим на ширине пречи, стопы четко параллельно друг другу. Удерживая колени на месте на два счета. Классический присед вниз, на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз, на два, вверх, на два, вниз. Еще четыре раза. Медленно раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три, подъем. Раз, два, три. И на каждый.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 Живот обязательно втягиваем в себя. Еще. Одной рукой тянемся до колена. Вторую подтягиваем к подмышечной впадине, добавляя вес сверху. Еще восемь. И пружина. Задержали.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 колено с коленом, пятку с ягодицей, живот втягиваем, головой тянемся до потолка и отталкиваем ногу назад, как можно больше, назад, к себе. Хорошо, сделали вдох, на выдох, присед на и пружина 4, 3, 2, 1, подъем. И то же самое с левой ногою, согнули, Колено с коленом соединяем, живот тягиваем, отталкиваем колено назад. Стоим прямо, живот подтянут, только колено назад. Хорошо. Коленом груди, поплотнее к себе. Стопа на бедро, колено в сторону. Сделали глубокий вдох. И на выдох. Присед наклон с прямой спиной. Пружина внизу. Четыре, три, Два, один. Подъем. Сделали глубокий вдох. И на выдох. Расслабились. Размяли ноги и опускаемся вниз на коврик. Для следующего упражнения ставим руки в упор перед собой. Поднимаем правую ногу. Живот втянули. Головой тянем позвоночник вперед, вытягивая его в одну прямую линию. И пружиним правой ногой вверх. На выдох, выдох, вверх, вверх. Живот втягиваем в себя обязательно. Нога сильная, напряженная. Представьте, что у вас... Тяжелая гантель на стопе. И вы с усилием поднимаете ее вверх. Вверх. Выдох. Выдох. Еще. Продолжаем. Хорошо. Нога напряжена. Живот подтянут. Головой тянемся вперед. Четыре. Три. Два. И по три раза. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. 3. И на каждый счет пружина. И снова по три. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. Опустили. И на каждый счет. Еще восемь. Семь. Опускаем ногу, сели на пятки расслабились, сидим раз, раз. чуть ниже наклонились, два, три, четыре, и все с левой, подъем, ногу согнули и пружина. 放棄了 Сидим четыре, три, два, один. Подъем округленной спиной и разворачиваемся на спину. Руки вдоль корпуса, ноги на ширине плечи. Зажав ягодицы, поднимаем таз вверх и пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдыхание не задерживаем, все время дышим. Ягодицы сжаты, напряжены, обязательно еще. На выдох, выдох, вверх. Вверх. 4 три, два, один. Колени зафиксировали на месте. Таз в одну сторону, в другую. Через низ в одну, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую, еще выдох. Выдох. В одну. В другую еще. Хорошо. Отлично. И снова прямо. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Хорошо, снова таз в одну, в другую, в одну, в другую, колени удерживаем на месте, таз через низ, поднимаем в одну сторону, в другую, и еще в одну, в другую, снова по центру. Отлично, собираем колени вместе, стопы остаются широко, на выдох выталкиваем вверх, вверх, хорошо, ягодицы также сжаты, напряжены. Бедры разжимаем вместе, колени тоже вместе. Выталкиваем таз повыше. Еще. Восемь, семь, шесть, 5, 4, три, два, один. Собрали и стопы, и колени, и снова вверх. Вверх. Вдох. Вдох. вдох повыше. Вверх. Хорошо. Еще. Восемь. Семь. Шесть 5, 4, Три, два, один. Стопы вместе, колени в стороны. Подтягиваем вверх. Вверх. Вдох, вдох, зажимая ягодицы. Все время вверх. Хорошо. Копчик как будто бы подкручиваем под себя. Еще. Восемь, семь, шесть, 5, 4, три, два, один. Хорошо. Ягодицы, сожаты, таз вверху. На четыре счета разводим ноги. Раз, два, три, 4, Вверх, вверх. Собираем. Раз, 2, три, 4, Вверх, вверх. Раз, два, три, 4, Вверх. Вверх. Раз, два. 3-4 вверх. Снова разводим стороны. Два раза вверх. Собрали. Два раза вверх. Стороны. Вверх. Еще. Собрали. Вверх. За последним разводим стороны. И только вверх. На выдох. Выдох. Выдох. Хорошо. Еще. Выдох. Выдох. Повыше. Вверх. Четыре. Три. Два, один. самой верхней точке зажали ягодицы. Подвернули копчик под себя. Именно нижнюю часть ягодичной мышцы. Зажимаем, держим. Раз. Держим. Два, три. Четыре. Еще четыре. Три. До боли. Два, один. Опускаемся вниз. Ноги согнули. Скрестили. Захватываем себя за стопы и подтягиваем. И стопы и колени к груди повыше. И плотно-плотно прижимаем. Себе. то же самое делаем со второй плотнее груди хорошо, повыше и плотнее к себе прижимаем, хорошо, выравниваем ноги спина прямая, стопы на себя, на выдох подтягиваем, на вдох отпустили снова выдох, отпустили вдох еще выдох, вдох, за последним разом на выдох, подтягиваем, держим раз, держим два Спина прямая, три ягодицы от коврика не отрываем, 4, еще 4, 3, 2, 1, и опускаем на пол. И последнее упражнение, прорабатываем мышцы живота, руки за головой, локти в стороны, подбородок груди не прижимаем, на выдох, вверх, вверх, выдох, выдох, ребрами тянемся к тазу, стараемся как можно сильнее укорачивать мышцы живота, еще 8, И по три. Раз. Два. Три. Опустились. И пружина. Остаемся в самой верхней точке. Поясница прижата. Поднимаем согнутые под прямым углом ноги вверх. На вдох опустили. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжаем. За последним разом поднимаем ноги и поочередно касаемся пятками пол. Ноги на всю линию плеч, на выдох выравниваем вперед, на вдох к себе, на выдох вперед, на вдох к себе. ноги делаем ножницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ноги в потолок, руки вдоль корпуса и на выдох. Выталкиваем таз вверх. За головы, выдох, водах, в водах, До 100. еще. Ноги ставим на ширине плеч Одна рука в районе пупка Делаем глубокий вдох в живот На выдох, расслабили руку Снова вдох, выдох Еще вдох, выдох Снова вдох, выдох Хорошо, опускаем руку Вдоль корпуса Грудной клеткой вдох Выдох, снова вдох Выдох Еще вдох Выдох, вдох Выдох. Хорошо. Восстановили дыхание. И еще один подход. Все сначала. Руки за головой. Вдох. Вдох. Выдох. Ребрами тянемся к тазу. Стараемся как можно сильнее укорачивать мышцы живота. Еще восемь. И по три. Раз, два, три. Опустились.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 Последним разом поднимаем ноги и поочередно касаемся пятками пол. Стоп! Ноги на ширине плеч, на выдох выравниваем вперед, на вдох к себе, на выдох вперед, на вдох к себе. ноги делаем ножницы. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ноги в потолок, руки вдоль корпуса и на выдох. Выталкиваем таз вверх. из-за головы, выдох, выдох, до стоп, еще, стоп, берем себя под бедра. И поднимаем плечи, лопатки, поясницу прижали. Руки вперед, ноги в диагональ. И удерживаем. Раз. Дышим. Два. Держим. Три. Четыре. Поясница прижата. Пять. Держим. Шесть. Семь. Восемь. Еще удерживаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Согнули ноги. Приподнимаемся. И округленной спиной раскатываемся. Вдох. Вдох. Раскатываемся округленной спиной и еще один раз. Хорошо. Выравниваем ноги. Выравниваем спину. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх и на выдох. Наклон вниз. Потянулись руками вперед, вперед, поглубже, еще. Хорошо. Приподнимаемся. И еще раз сделали глубокий-глубокий вдох. Потянулись вверх и на выдох. Четыре, три, два. Один. Хорошо, разворачиваемся ко мне лицом. Вместе колени в стороны. Делаем глубокий вдох через нос. На выдох тянем стопы к себе, наклоняемся вперед, раз, вперед, два, три, четыре, еще четыре, три, два, один. Снова стопы на себя, колени пытаемся положить на пол. Сделали глубокий вдох и на выдох снова вниз, поглубже вниз, еще. Хорошо, выравниваем ноги. Стопы на себя. Делаем глубокий вдох и на выдох. Наклон вниз. Вниз. Поглубже. Еще 4 Три, два, один. Округленной спиной поднимаемся. Еще раз делаем глубокий вдох. И на выдох. Вниз. Вниз. Еще поглубже. 4, Три, два. Один. Поднимаемся. Руки перед собой. Делаем глубокий вдох. На выдох. В одну сторону вдох. На выдох, в другую сторону, вдох, выдох, и еще вдох, выдох, хорошо, отталкивая стопы назад, делаем наклон, раз, наклон, два, три, четыре, еще четыре, три, два, один, хорошо, округленной спиной приподнимаемся, хорошо, на сегодня занятие окончено, всем спасибо, что были со мной до следующей встречи, ставим лайки, пишем комментарии, всем пока!